Привет, мои дорогие! Сегодня хочу показать вам вот такие пилинг-пэды и гранатовая маска, подтягивающая, от фирмы Сейдо. Все это, конечно, продается в любимом фикс-прайсе. И начинаем. Пилинг-пэды с витамином С. Открываем. И что содержится в этой баночке? Вот такие обычные Штучки, которыми мы протираем лицо. Это вот я захватила две. Вот так эта штучка выглядит. Они очень напитанные. Замечательно протирают лицо. После них я оставляю высохнуть на коже. И затем уже использую кремушек. Вот такие штучки. Мне очень нравятся. Кожа после них свежая, буквально светится. С витамином С и анокислотами для нормальной кожи. 20 штук. И стала часто брать вот эти маски. Курс из четырех тканевых масок подтягивающий. Супер питание для вашей кожи а, с гранатом. И давайте откроем, посмотрим, что в этой баночке. Открываем баночку. Здесь упаковка. Все очень упаковано хорошо, просто так ее даже не вскрыть. Возьмем что-то остренькое и откроем. Обычно я полностью вот эту пленку не срываю. Достаю масочку вот так, ну, можно чуть побольше, чтобы удобнее было. Достаю маску. Вот так она выглядит. Обычная тканевая маска с прорезями для глаз для рта тоже очень напитанные прямо влажные влажные маски эффект отличный также после маски остается на лице вот эта пропитка я ее также не смываю жду полного высыхания и наношу крем который мне нужен в данный момент ну. Вот такие два продукта. пилинг педов несколько видов в фикс-прайсе. И вот этих масок также несколько видов. Они есть постоянные, те и другие. Также фирмы Сейдо появилось очень много новинок, различных продуктов. Все интересные, пользуйтесь. Мне, допустим, очень нравятся. Если вам понравился этот обзорчик, пожалуйста, напишите в комментариях пользовались ли вы уже этими продуктами именно компании Сейдо, как вам они нравятся. И буду благодарна за подписки на мой канал.